Всем привет-привет! Ребят, вы на канале Вот ГСН, и у меня срочная новость для тех ребят, которые не смогли нормально потеть в ивентике от Арни и Милы для того, чтобы заработать все награды, в частности, забрать такие приятные призы, ну, сугубо коллекционные, безусловно, и чисто на память это два вот таких вот камуфляжика. Камуфляжи, ну, честно говоря, на любителям, хотя вот если с Милой меня не интересует абсолютно, то с Арни, которого я безумно уважаю как человека и личность, я бы с удовольствием себе камуфляжик заимел. Как вы видите, я не смог дойти даже до середины по отсутствию возможности физической технической, ну короче говоря, вот так вот сложилось, и разработчики обрадовали разработчики дали возможность не идти дальше по цепочке, особенно тем ребятам, которые где-то на первых двух, на первых трех, или кто вообще еще не смог по какой-то причине начать они дали возможность взять вот этих два камуфляжика абсолютно альтернативным способом, а именно сделать всего лишь 20 побед за 4 дня, ну будем говорить точным за 5 дней, да, то есть 4 дня, 20 один час на момент, когда я снимаю данный видос. Возможно, у вас время будет другое. Возможно, для вас конкретно стартовать вот этот вот э, процесс, э, боевая задача, будем так ее называть. Может, она стартует с момента, как вы ее увидели. Короче говоря, так или иначе, вот такой вот подарочек сделали нам разработчикам, за что от меня лично, разрабам, в данном случае, огромное спасибо, потому что ну, в принципе, на память себе взять... Э, Довольно редкий камуфляжик Я сомневаюсь, что он будет в игре повторяться Ну и, соответственно, с личностью Которой ты восхищаешься Ну, довольно-таки неплохой подарочек к Новому году Поэтому разрабам большое спасибо Ну а вам, ребят, обязательно, если вас интересуют Эти камуфляжи Успеть сделать 20 побед за отведенное время Ну и получить эти два камуфляжа Себе на память Кто-то, безусловно, попытается камуфляжи продать Но я бы, честно говоря, не рекомендовал Почему? Потому что такая редкость Ну, настолько жалко продавать ее, что лучше оставить себе на память, одеть на какой-нибудь танчик, ну и хвастаться, что он у вас есть, периодически выезжаем в бои на машине, на которую вы водрузите, только надо будет очень хорошо подумать на какую конкретно машинку Необходимо подцепить данные Дабы потом еще и машинку не пришлось продавать Короче говоря, ребят, заходите в игру Делайте 20 побед, забирайте камуфляжи Ну а если вы за честность обзоров Подписывайтесь на мой канал, сделайте подарок на новый год Я очень сильно хочу 5000 подписчиков К 31 декабря Не знаю получится или нет, но я держу пальцы крестиками Надеюсь Всех благ, всего хорошего вам мира Ну и обязательно спокойствия Пока-пока